Хорошо на природе Где еще увидишь стаи пуганных птиц и зверей Красивых, упитанных зверей Эй, олень, вот сюда Эй, а это что за ушастый комочек, мила ты? Давай ко мне поближе от этого громилы Он на тебя наступит и не заметит Так, олень, чего тут встал? Я тебя просил раньше подойти, пока не увидел этого шерстяного ушастика До тебя доходит как до жирафа Все свободен, можешь идти Видишь, ушастенький пушок я прогнал большого оленя, так что не беспокойся, я тебя защищу Все будет окей Бля, вот и защитил Так пора открывать нашу автоподворотню Время еще раннее, всего 2 часа дня Будет чудо, если кто-то заедет И мы приветствуем нашего первого клиента Что тут скажешь, чудеса случаются Первым делом проверим фильтр Фу бля, походу тут ничего не заменяли лет 40 Поставим новый фильтр так, что еще нужно? А, да, покрасим это ведро в цвет плесени. Цвет выбран. Забыл закрыть капот. Сейчас все будет. Теперь этот автохлам немного лучше выглядит. Осталось только положить болт на капот и все готово. Отлично! Чуть не забыл, нужно еще поменять колеса. Хотя, чего их менять? Эта коробка без них будет выглядеть лучше. С одной стороны все сделано. Теперь снимем с другой и быстренько бежим их продавать. Ремонт полностью выполнен. Эй, хозяин, забирай свою коробку. Я ее как мог улучшил. Теперь ваша машина может ездить без колес. Это чисто моя разработка. Не благодарите. Вот ваш счет. Всего ничего, 2039 зеленых. Забирайте и оплатите в кассе. До свидания. Приезжайте еще, хотя из подворотни еще никто далеко не уезжал. Хай народ, на днях увидел видео призрачного гонщика. У парни походу угнали лодку, но он не отчаивается. Впрочем, сами гляньте этот видос. Ну давай. Вот он настоящий гонщик. Его не смущает даже отсутствие лодки. Хотя возможно он проходит VR-тренировку. Сегодня выходной, а я тут убираюсь. Не повезло. Из этой комнатушки так и несет. Надо посмотреть, что там. Хотя мне и не особо хочется. Фу. Ну и вонь, дядя, вы в курсе, что свинину лучше держать летом в морозильной камере. Я пока еще уборщик, а не чистильщик. Зря только испортили мясо. Все протухло. Вы что специально это сделали, чтобы дышать этим смрадом? Ну и дышите дальше. Я вам мешать не буду. Хочу только узнать. Вы сами уберетесь в этой комнатушке. Или мне. Фу, бля, ну нахер. Молодой человек. Вам плохо? Вы тут что? Проводите рвотную аэротерапию Вас так колбасит Может вызвать скорую Хотя не стоит Походу вы получили дозу рока Аж одежду потеряли Похоже, я нашел источник рока Люди, услышав его, теряют голову И одежду В этом зале никого нет Значит, звуки рока разносятся через громкоговорители на столбах Не зря все люди в этом городе ходят голые У вашего гитариста какой-то странный танец еще немного и он начнет танцевать в пляску святого века. Вокалист, ты плохо выговариваешь слова Логопед тебе уже не поможет Давай-ка лучше я помогу тебе Вот, теперь ты освоил горловое пение Все равно плохо поешь Дай-ка я, да отцепись уже Вот ты руку надрочил Ты мне не оставляешь выбора Придется тебя скрутить в бараньи рог. В этом городе творится полная дичь Ох, нифига себе! Летающая улитка Ладно люди голыми ходят Ну диста блин Тут даже животные с ума посходили Все с меня хватит Пора сваливать А то стану как жители этого безумного городка Что это за игрушечный мячик? Походу Это один из смешариков отбился от стаи Какой он мягкий и легкий Надо покормить спиногрыза Дадим ему моркови Ух ты у нас тут скатерть-самобранка. Так, давай приземляйся. Еда уже готова для тебя. Скушай морковку. Не хочешь? Съешь тогда анигири. А за ней и морковку тачи. Чего тут скромничать? Налетай, за все заплачено. Наверное. Этим смешариком хорошо собирать мусор с ковра. Какой ты невесомый, как пушинка. Я смотрю тебе нравится, а на одном пальце вообще кайфуешь. Стоп! Так, у тебя голубой цвет, как я сразу не догадался. Ты не смешарик, а гамашарик. Хай, алкаши! Сегодня прекрасный горячительный день лета. Нужно сделать разминку, так как сейчас я буду творить свой новый шедев Лето в стакане. Берем грязный стакан и наливаем в него самогонки тройной перегонки. Чтобы вы не стали огнедышащими драконами, нужно положить побольше льда. Я тоже льда зажую, ночь выдалась адской. Нажрались как в последний раз. Еле проснулся на работу сегодня. Возьмем комариную трубочку, только через нее можно будет пить этот термоят. Не забудем о фруктах, не скупимся и валим их побольше. Организм алкаша может развалиться без закуски. Где еще алкаш может нормально поесть, как не во время распития бухла? Так, вроде всего теперь достаточно. Бля. Вчерашняя пьянка не прошла бесследно, голова не варит, руки не слушаются. Пофиг, наливаем самогонки и бормотухи. Будем делать новый шедевр, летняя буря в стакане. Надо выпить за свою творческую гениальность. А сейчас алкаши попрошу вашего внимания. На ваших глазах я за три секунды открою 9 бутылок. Итак, погнали. О да, я установил новый рекорд пляжа. В честь него эти все открытые бутылки я раздаю вам за счет заведения. Можете не вставать, они прилетят прямиком к вам Каждому по бутылочке Прикиньте, у меня дома есть портал Правда, его нужно настраивать каждый раз Чтобы отправиться в другие места Один минус, это рандомность этих мест В общем, как повезет Похоже на зеркало, не правда ли? Сейчас узнаем, куда нас закинуло Чего-то я очкую Там прячется какая-то хрень Попробуем узнать и выкинем ненужную вещичку Вообще, от ненужных вещей надо избавляться! Ничего себе! Матерь Божья! Да это же здоровенный паук! Такого у себя в туалете увидишь, сразу обделаешься! Итак, я уже на новом месте! Мой дом очалил! Что-то мне неохота оставаться здесь! Наедине с огромным пауком! Надо побыстрее сваливать отсюда! Возможно он здесь не один! Спокойно, паучок! Я просто включу эту шайтан-машину и уберусь к себе домой! Эй, не вздумай прыгнуть на меня! Фубля, отцепись от меня, чертово чудище! И где только такие здоровые живут? Вот же, я так и думал, нет, не прыгайте на меня, кыш отсюда, прочь! Прошу тебя, ты волна моя, волна, ты гульливая вольна! Где же ты? Ловись быстрее, чтоб убрался, я скорее. Есть, я снова дома, слава небесам! После такой чертовщины верующим можно стать. Всем добрый день. Прошу занять свои места. Для вас сегодня играет гениальный пианист Стефан Жапорук. О, даже сам сатана выбрался на поверхность послушать мою игру. А это что за длинноногий воробей? Походят на дирижера, но у меня его нет. Птичка, кыш отсюда. Займи свое место на насесте И больше не мешай мне Итак, погнали Любовь никчемная и смешна Как два для птахи сапога Зачем она приходит так Как будто я какой дурак На этом все Спасибо за внимание